Чудо-светофор, книга из серии «Маленький путешественник». Наконец, то сбудется мечта любого мальчишки – управлять автомобилем. Но для того, чтобы научиться правильному поведению на дороге и не попасть в аварию, необходимо выполнять задания и изучать дорожные знаки. Автомобили ставятся и... Ребенок движется, выполняя различные задания. Есть такси, пожарная машина, машина дорожно-патрульной службы, машина скорой помощи и грузовик.